Положим, вот это важное дело все сделали, и у всех людей, про судьбу дальнейших о которых мы говорим, есть этот самый нормальный адвокат. И вот человек говорит, прошу адвоката, вот да. этого конкретного да, да. адвоката. А ему говорят, ага, сейчас. И выходит, поковыряв, например, в ухе или в зубе, или в носу, и исчезает на несколько часов. Бывает. Бывает. Сидите, ждите. Сидите, ждите. А потом Конечно. приходит и говорит, ну что, не передумал адвоката? Время ночи, у тебя трусов нет, носков нет. Не передумал. А Кстати, телефон позвонить у тебя тоже нет, потому что тебя его отобрали, а ты говоришь, что не один... имеете права. У меня права". есть право на один звонок. Дайте я позвоню. <клес> <плес> <клес> <клес> <клес> <клес> <клес> Был случай не так давно, один... Достаточно серьезный сотрудник правоохранительных органов, при больших звездах, когда его вызвали на допрос, позвонил мне. Я говорю, ты мне зачем звонишь? Он говорит, Алексей, мне нужен адвокат. То есть он ниже позвонил. Позвонил мне в этот мобильный телефон, мы нашли адвокат, направили ему. А если это какой-то маленький, ничтожный, и у вас там таких примерно 28 помятых в одном автозаке, и ты сидишь, а там один какой-то человек в погонах, который медленно ходит туда-сюда, иногда разрешает выйти в туалет, а на все эти крики возбужденных граждан, что они имеют право на звонок, он говорит ну да-да», и уходит. Я не думаю, что вот у всех этих 28 человек через полчаса встречи с Дерипаской, они покупают у него долю в никером заводе каком-то. Я не думаю, что у всех у них что-то страшное дома происходит в этот момент. Я думаю, что час-полтора-два сделать паузу и стоять на своем можно в этой ситуации. Можно. Да, вот это момент тяжелый, жизненный, где начинают работать другие правила. Это нужно воспринимать спокойно, нужно понимать, что ты попал в такую ситуацию. И ну, не рваться, по крайней мере, не кричать, его. я хочу писать и привезить мне срочно адвокат, иначе я сейчас буду здесь головой биться. Да иди бейся, у нас тут позавчера 10 человек бились головой, ну и что? Условно говоря, это безлимитный БДСМ без стоп-слова, но только в отношении тебя. Вот тут мое воображение отказывает, я с другой кафедры. Давайте другую метафору. Я даже не смогла прочесть 50 оттенков серого. А кто-то понял и смеется. Здесь нужно для себя понимать, безусловно, что нет таблетки особо один, нет а кнопки с аналогичным названием. Есть только игра на шансах. И ты их себе либо увеличиваешь, либо уменьшаешь своим поведением. Зачем ты... Э э спокойнее это будешь принимать, тем больше у тебя шансов, что вред тебе будет причинен минимальный. Он все равно будет какой-то причинен тебе вред. Это не пройдет бесследно, но минимизировать его, не бояться – это в твоих силах. Спокойствие – только и спокойствие. Ну и, кстати, вообще вся эта ситуация, когда я сижу, пытаясь вспомнить имя адвоката и, и вспомнить, что нельзя оставлять неподписанный протокол, где-то я нахожусь, в каком-то отделении, одна или не одна, какие-то мудные люди в погонах, которые меня пытаются игнорировать, а сколько я, меня там имеют право держать, потому что очень много разнообразных сведений в средствах массовой информации принято говорить там 3 часа, 72, 36, как-то... В общем, все... все у всех есть какое-то смутное представление о том что есть какие-то часы после которых вроде тебя надо отпускать про это написано много много инструкций, где разложено все по часам при каких обстоятельствах сколько можно человека держать но я бы рекомендовал об этом вообще не думать вот просто тупо не думать большинство людей которые обращаются за юридической помощью ко мне и сидят по 3-4 уже года, там или по 7, по 8 или больше лет, они выходили из дома, и когда их задерживали, они думают, что сейчас они вернутся быстренько. Понятно, что если это дело об административном правонарушении, то там речь будет идти о часах или сутках. Если это уголовное дело, то нужно рассчитывать на серьезные риски. И лучше сразу рассчитывать на серьезные риски. Потому что, ну, как практика показывает, люди бывают задерживаются по людей задерживают по делам административных правонарушениях, а потом появляются уголовные дела и вменяют обвинение в совершении тяжких, особенно тяжких преступлений. Ничего так. Разговор наш с вами развивается, то есть сначала речь идет о том, что если уж ты уже вышел из комнаты, то будь готов к драке с гопотой в подворотне, а в принципе будь готов вернуться в свою комнату через несколько лет. Так внутренне готов, такой серьезный дзен тюремный. Но это, по крайней мере, вам поможет не принять каких-то глупых эмоциональных решений, которые будут мотивированы, ложно мотивированы желанием... Через час оказаться дома. То есть рассуждение о том, что в отделении тебя, задержанного по административному делу, не имеют права держать дольше, чем n часов или в автозаке дольше, чем n минут или часов же, оно бессмысленное, потому что не подкрепляется реальностью? Ну, вы знаете, придумать какие-то основания для того, чтобы держать дольше, никаких проблем нет. А сама по себе Точно. игра на том, что человек хочет уйти из этой комнаты и вообще выйти отсюда и пойти домой, она же беспроигрышная. Это же стремление к свободе. Оно сильнее, чем все твои интеллектуальные позывы и мотивации. Ну и понятно же, что это просто игра с тобой. Ну хочешь домой? Ну иди домой, ладно. Через два дня мы к себе снова придем. Ну, то есть, практически вы рекомендуете забыть про все эти сведения о неких предельно допустимых сроках задержания? Ну, об этом надо думать. Надо думать о том, чтобы убить либо материалы, либо уголовное дело. А все остальное — это ну, пыль у дороги, по которой ты идешь. Вы должны выйти оттуда из этого отдела неизвестно чего, с заложенными во все протоколы, в которые вы подписывали, Основаниями для того, чтобы впоследствии это дело прекратить, либо минимизировать ответственность, которая будет возложена на вас. Так, а именно, значит, мы напоминаем, что, во-первых, мы обязательно подписываем всегда. Всегда подписываем, так, выполняем пустые отходить, места, отходить, да, на всякий случай. Места. И везде оставляем замечания. Метим, метим протоколы. Метим, метим. А что если мы без адвоката не можем сообразить, как пометить протокол? Так и пишет, что замечания к протоколу будут а, после консультации с защитником. После консультации с защитником. Замечания обязательно будут после консультации с защитником. Число, подпись. Со статьей 51 Вот, по статье 51 Она теперь очень нынче в моде, ее носят и так, и сяк, и casual, и Вот расскажите, как. Я сам вот упоротым так и говорю. У вас есть выбор, вступить в бой и победить, либо убежать. Ты подозреваемый. Зачем тебе 51 Ах, вот так вот. Это проигрыш боя. Отказ давать показания против себя. Против себя. Как я рада, что вы больше не работаете следователем.